В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Так. Делаем нашу разметку, делаем разметку, а, да. ну, сейчас по-быстрому, Саня, да, по-быстрому. Опять снимать разметку? Ну сейчас по-быстрому, вот такой вот вариант сейчас делаем, который быстро делается, так, 35. Так, 55. Так, вот у нас первая точка А то, Саня, научишься хорошо да, Делать хотя бы это Так, теперь сюда Сразу будем делать сразу будем делать все так 10 у нас 13 пять, тоже 35 здесь у нас, здесь у нас 40 так. Хорош. Погодь. А здесь получается 41. Да, так я 41 и делаю. Это 40 делаю. Почему я добавляю? Я добавляю, Саня, ты такие какие 40? Чем ты говоришь, Саня? Так, 13 миллиметров. Вот. 13 миллиметров вот они наши тринадцать миллиметров. Да, переходи вот сюда, потому что ты же веришь, что оттуда ничего не видно. Так, сейчас заело все. Заелочка. Немножко вниз, если я заел, вот немножко вниз. Немножко вниз. Так, так, Самя переходи, так вот, петушки. петушки, некоторые сразу отрежут и трогают, не надо трогать, потому что здесь вот, сейчас мы хотя бы этим железом немножко уберем эти петушки, чтобы они порезаться. Хотя нужно... Писание. Так. Теперь нам надо не ошибиться. ошибиться. Нам такие Саня, не ошибиться. Так. Jake... Jake... Ну вот 13 миллиметров, 13 миллиметров вот наши, вот здесь у нас 35, здесь 35, здесь 35, здесь 35, все ослабление сделали, так, теперь нам надо не ошибиться, так, ладно, Гима, сначала да, вот это, так, да? я <связывается> не Так. Ну, то есть странно. Так, это нужно, чтобы. И не портить, умрать пока. Так, тринадцать. Тринадцать. Вот. Так, вот. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Ты знаешь? Сделали. Так, и проверяем, чтобы нам опять не ошибиться. Вот наша первая. Наша вторая. Значит, у нас... Она пойдет у нас лицевой стороной, значит, она должна у нас идти не вот так вот, как мы делали, не правильно, а вот так, потому что мы когда так идем, она у нас вот так выгнется, то есть белой стороной вверх. Белой стороной вверх. Так, вставим. ставим ставим Прижимаем. Так, совмещаем 90 градусов. Сюда. Так, сюда. Так, и сейчас мы это все прижмем. Поместь киянок все это. Ну и теперь немножечко добавляем сюда, как я говорил, миллиметр. Сюда вот плюс миллиметр с этой стороны. С этой стороны. Я дам, чтобы железо у нас поднялось, понимаем, да, и согнулось. Так. 53 миллиметра. И, и 3,53 миллиметра. Отсюда чуть-чуть, очень высоко, тихо, отлично, отлично, отлично, отлично, вот рукой эту да, прижимаем, чтобы она не, не болталась вот здесь, так, так, здесь, переворачиваем, еще раз, С этой стороны? Слез, слез. С этой стороны. два, три, четыре, пять, пять, семь, восемь, восемь, восемь. Ну вот, так Теперь нам надо ее завалить. Или нам надо завалить. Так, идем ставим с той стороны. Так, горами все. вот. Все, чики-чики Вот Главное, линии не раздали вот да. она. Двигаегиба есть. Теперь мы можем ее переворачивать. Так, здесь закрепляем. Здесь закрепляем. Если долго мучиться, то что-нибудь, что-нибудь получится. Вот и все, закосил. Вот и все, ничего не закосил. снимаю снимай отсюда. Все. Ну не особо усердствуем, потому что переворачиваем с этой стороны, тоже уплотняем, управляем теперь с этой стороны. Да, четко все. Пожалуйста. Все четко. Что такое? Он, ну это вот прижал лучше. Вот и все. Что это? Миллиметр играет. Это это нормально. С этой стороны прижимай. Пожалуйста, все четко. Вот. Ну это миллиметр, Саня, это вообще ни о чем.